Всем привет! Сегодня у нас рыбалка. Сегодня будем ездить на лодке Мишима и хотел показать, как она вот помещается в багажник вместе с двигателем. В общем, вот так вот все загрузил, заднее сиденье сложил, еще места хватает для чего-то там положить вот насос, там приманки, бак и под баком там уже двигатель Марлин 9 и который раздушен. Который я уже не первый сезон катаюсь под, по, под пятнашку раздушен. Ладно, сейчас накачаем лодку и поедем по реке. Вниз, по реке, по красивой хорошей реке, где очень много коряк. Ну а дальше вам расскажу, вообще поясню для чего я вообще приобрел эту лодку. Еще чем удобна лодка, это по накачиванию лодки и расположение самих потонок. А, Лапана, они находятся уже сбоку. Некоторые некоторых находятся вот здесь вот, с внутренней стороны. А здесь сразу, вот они, два клапана. И этим, тем самым легче подцеплять насос и накачивать. То есть, получается, не надо шланг перекидывать через сами баллоны. Вот. В этом большой плюс, очень удобно. Потому что, когда ее складываешь, клапана получается туда вниз. Вот это неудобно. А удобно то, что вот прям вот прям сверху не будет. небольшая она сильно извилистая течение в правую сторону поедем вниз по течению Вон моя красотуля уже пытается что-то покидать спиннинг собрала спиннинг в принципе уже в полной боевой готовности вот с основной речки протоку в такую вот затишь идут не ветра не волны попробуем здесь покидаем если не будет еще туда дальше проедем там еще есть дальше еще один заход в протоку попробуем сначала в этой потом в ту заедем пока поклевок нету Но малька тут рыба гоняет, видно, что. О, смотри, какие маленькие. Да, он круги. М -м Малек вот здесь вот бегает. Ну, Кто-то его гоняет, но что-то пока что поклевок нету. А может просто играет. Может быть просто кормится. Или им кормятся, или они кем-то кем кормятся. Ну, трава, трава. Но. У меня тоже трава. О! Тут был, ты видел? Нет. Сейчас только что хапанул, но он не это, блин, прямо тут. Да? Да. Ну, еще раз тут. Я тебе говорю, блин, ну сейчас я ни разу еще не, раз, не, раз, не разглавливала. Вот, раз, раз, раз, раз. Пробуй. А, ты... Ты, прям я почувствовала, дернула, знаешь, так сильно. О, Тут-то явно глубоко, что-то муж говорить. Она же, еще, интересная, она же в воде такая, ну, это, типа, разлетайка. Вот эта юбочка у нее разлетает. Разлетайка. Ну, да. да. Но, только вот, проблема у меня почему-то путается система их. Вот вот. то система. Что-ли, у меня может быть грудь большой, и вот эта вот голова, вот эта вот, короче, перелешивают такие, все коляшки. О, сразу трава! Не. Только кинул сразу в траву, блин! Видите, не, не так, то путём, Тут как, что-то я... Такое, что-то какая-то это... это какая Не, поехали, наверное, туда. Ну, поехали. Немного покидали тут в этой заводе. Короче, в основном трава цепляется. Ну, рыбы, короче, нету. Переедем на ту сторону. Там протока еще есть, о я говорил. Буквально за углом тут проехать угу. немножко. Вот, Но там она по карте смотрела. Она очень длинная и извилистая. Попробую в ней половить. протоки нету здесь рыбы ни одной поклевки нету поедем на основную реку попробуем покидать э, с песчаных кос вот на пески прибыли Река обмелела, куча деревьев, бревна. Сейчас будем тут пробовать. Не знаю, что из этого выйдет, что-нибудь поймаем, нет? Посмотрим, да? Блин, оторвала. Блин, была поклевка, щука оторвала блин, приманку Твою мать, а Вместе с поводком Плохо привязал, видать Сейчас другую поставлю обмелела вот косы там ходили туда дальше ходили кидали кидали ну пару поклевок было одну приманку у меня оторвало видать плохо привязал небольшая щучка ладно сейчас поедем дальше поймали на туся красотуся поймала изя нам он не нужен мы его отпустим бедыская плывет далеко взял. А, Ни хрена тяжелый, Ясь. а щука, щука. Щука, щука, да подожди, не торопись тихо, сильно. Тихо, тихо. Судок, она большая, да, по вытаскивай, вытаскивай на берег. Она небольшая. О, нормально. такая. На вертушку, блядь, даже. Стоп, стоп. Давай сюда я хвост-то буду снимать. Ах ты, блин, сильно! Что думаешь, нормально зацепит? Я не знаю. Я тоже боюсь. О, нормально котлета реально. Смотри, чтоб не ушла. С руки не сдернула. Тебе говорю, блин. Сильная? Вообще сильная, блин Так, вот улов Небольшой, конечно Скудный, но есть Наташа сегодня в ударе Больше всего наловила, больше меня Щука он Такая неплохая, кстати, на вертушку взяла Ну, почти двушка Еще два килограмма И окушки ну, мы думали вообще рыбалки сегодня не будет. Под конец поехали домой под вечер, решили остановиться на последних песочных косах. Здесь буквально 3 минуты до машины. Ну и была раздача небольшая мелких окунят. Отпускали немножко взяли себе окуней и одна щучка. Вот. Хотел бы немножко дать рекламку это производителям корейским про лодку хотел вот рассказать почему я ее взял. Вообще я эту лодку взял для вот таких рек, где вода намного спокойнее, где волны нету. На волне, как бы я сам не проверял, я немножко у нас по основной реке Об, немножко м -м, сыкотно ездить, потому что у нас синоптики э, обычно погоду пишут, бывает, что неправду пишут. Э, Туда, допустим, поедешь по спокойной воде, а обратно будет сильный ветер и попадешь в волну. И как бы немножко боязно ездить по большой волде на такой лодке. Для такого случая по большой воде и по большой волне у меня есть другая лодка, алюминиевая, обяжка, ИМАХа 30 у меня там стоит. Вот. Для таких случаев я держу лодку для воды, ну, вернее, для основной реки нашей Аби. Вот. Ну а так, в принципе, лодка офигенная. Минусов я практически не нашел в них. Единственный минус, я как говорил, это она как бы парусит. Вместительность большая, длина 370, позволяет развернуться вдвоем в этой лодке. Вполне достойная лодка. Вот. Ну, двигатель Марлин, немножко расскажу про двигатель. Это уже второй сезон, на нем езжу, на Марлине. Уже обкатал нормально, пока что еще не подвел скорость вдвоем я засекал ну примерно ну, 36 где-то 37 по течению идет она 37 километров в час вот. ну, в целом мы сегодня порыбачили погода у нас наладилась к вечеру было офигенно отдохнули душой и телом съездили сегодня только на денечек вот с утра до вечера в общем, мы рыбалкой довольны, и лодкой тоже доволен. Я даже уже не знаю, что про нее рассказывать. Уже можно сказать, я в прошлых видео, видео уже все рассказал. Вот. Ну и там дополнения, может быть, какие-то будут дополнения, что-то разработчикам можно будет дополнить для удобства. Ну все, друзья, всем пока, всем счастливо, до следующих рыбалок, а мы уезжаем домой.